Добрый день! Сегодня поговорим о том, каким образом можно купить землю у государства. Мне известны 4 способа, с помощью которого можно приобрести государственную землю в собственность. В этом видео я покажу один способ. Остальные способы можете прочитать в статье, ссылку найдете под данным видео. Прежде чем начнем, необходимо уточнить, что... Способы приобретения государственной земли, которые изложены в данном видео и в статье, в равной мере применяются и к земле муниципальных образований. Поэтому точно, таким же, точно такими же способами можно приобретать в собственность и муниципальную землю. Итак, первый способ приобрести землю в собственность у государства, это купить ее на аукционе на официальном сайте. Перед вами сайт торги.gov.ru. В верхнем меню открываем Кликаем «Торги» и выбираем опцию «Аренда и продажа земельных участков». Для поиска подходящих лотов нам необходимо открыть расширенный поиск. В расширенном поиске заполним несколько полей, чтобы... Отсортировать именно те участки, которые нас интересуют по своему назначению, местоположению и целевому использованию. Первое. В строке «Статус» выбираем «Статус объявлен» для того, чтобы система нам выдала участок, который на текущий момент находится в активной фазе. Следующее. Поскольку мы хотим именно купить земельный участок, то в строке «Вид договора» выбираем соответственно договор купли-продажи. Следующее. Тип извещения. Выбираем только «Извещение о проведении торгов». Следующими опциями ну, необходимо выбрать страну размещения и местоположение. Если вы ищете участки непосредственно в каком-то районе, либо населенном пункте, то, соответственно, выбираете эти опции и заполняете их в соответствии со своими параметрами. И последний параметр. Нам необходимо выбрать вид разрешенного использования. Система предлагает множество видов разрешенного использования. Вам, соответственно, нужно выбрать тот вид разрешенного использования, который вам необходим. Допустим, если вы хотите использовать земельный участок, вернее, купить земельный участок для того, чтобы построить номер жилой дом, вам, соответственно, необходимо искать вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Выбрав его, вы кликаете поиск и система вам выдаст перечень лотов, в которых предлагается государственная муниципальная земля для продажи именно для индивидуального жилищного строительства если же вы хотите выбрать землю для осуществления бизнеса допустим построить кафе то вам необходимо соответственно выбирать другой вид разрешенного использования если вы просмотрите все эти данные виды то вы увидите что здесь абсолютно нигде не встречается слово кафе и какой вид разрешенного использования выбрать в данной опции будет вызывать затруднение для того чтобы не ошибиться с выбором вида разрешенного использования потому что в данной опции может привести к отрицательному результату в получении земли под нужные цели. Чтобы избежать данной проблемы, мы воспользуемся классификатором. Данный классификатор содержит все виды разрешенного использования земельных участков. Вы его можете бесплатно скачать в статье. Ссылку на статьи, как я уже говорил, найдете под данным видео. Итак, если мы хотим найти вид разрешенного использования, который позволяет использовать земельный участок под кафе, нам необходимо соответственно отсмотреть данный классификатор на предмет наличия такого вида разрешенного использования самый простой способ через поиск в файле найти все слова в которых Встречается слово кафе. Как видно в результатах поиска найден один результат: это вид разрешенного использования общественное питание, которое имеет код 4.6. Данный вид разрешенного использования земельного участка допускает размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания, рестораны, кафе, столовые, закусочные и бары. То есть для того, чтобы нам выбрать земельный участок на сайте торги.gov с целью размещения на нем кафе, нам нужно выбрать вид разрешенного использования общественное питания. Питания. возвращаемся на сайт открываем виды разрешенного использования и ищем вид общественное питание да вот он есть мы его соответственно кликаем и кликаем дальше поиск и открываем все лоты если допустим вам нужен земельный участок для размещения автосервиса то соответственно нужно выбирать другой вид разрешенного использования если вы просмотрите предлагаемый виды разрешенного использования то в нем вы автосервиса не найдете то есть соответственно опять нужно обращаться к классификатору для того чтобы не ошибиться с видом разрешенного использования переходим в классификатор и начинаем искать попробуем автосервис система ничего не находит Урежем слово, просто сделаем сервис. Так, вот что-то система нам нашла. Это вид разрешенного использования объекты придорожного сервиса. Читаем его внимательно. Заправочные станции для автомобильных мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов преддорожного сервиса. В данном случае мы видим, что данный вид разрешенного использования предполагает размещение автомобильных моек прачечных, а также мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса иными словами данный вид разрешенного использования земельного участка подходит под размещение автосервиса возвращаемся на сайт и выбираем данный вид разрешенного использования где он у нас объекты придорожного сервиса таким образом если вы ищете себе земельный участок под какой-то конкретный вид бизнеса то соответственно для того чтобы не ошибиться целесообразно не на обум тыкать виды разрешенного использования а через классификатор подыскивать самый подходящий и выбирать его уже непосредственно сайте торги.gov для того чтобы отсеять именно те лоты, которые касаются того направления деятельности и тех земельных участков, которые подходят под вашу вид деятельности. Вернемся к индивидуальному жилищному строительству и кликнем на поиск. Система нашла нам Определенное количество лотов Я не указывал местоположение конкретное То есть это все лоты по всей России Мне найдено 1349 лотов Если вы ищете по какому-то конкретному району Либо населенному пункту То их будет значительно меньше Может быть и вообще не будет В зависимости от того Насколько эффективно работает администрация В плане организации проведения аукционов по продаже государственной муниципальной земли Но тем не менее По тем результатам, которые вы нашли Необходимо провести анализ И выбрать то, что для вас является наиболее Самый быстрый способ использовать быстрый просмотр. Кликаем на значок лупы и открывается вся нужная информация по данному лоту. То есть первая дата, когда заканчивается сбор заявок. То есть вы смотрите, успеваете вы на этот аукцион, либо нет. Вы видите кадастровый номер земельного участка. То есть, соответственно, через публичную кадастровую карту вы можете посмотреть, что это за участок. И самое важное, есть, соответственно, площадь земельного участка, его местоположение. И что в первую очередь важно, это начальная цена земельного участка. И шаг аукциона, то есть тот размер цены, на который аукционист будет повышать цену в ходе самой процедуры аукциона. Если вы оценили лот и он вас устраивает и вы хотите принять в нем участие, то соответственно следующим шагом вам нужно изучить всю документацию. Кликаем на значок ниже под лупой и смотрим, что нам система предоставляет в качестве информации по данному лоту. Открываем вкладку «Документы». И есть все документы, в частности проект договора, второй проект договора, извещение, заявка и так далее. То есть нужно все вот эти документы скачать, особенно проект договора, внимательно их изучить на предмет наличия каких-либо подводных камней. Если все устраивает, подписываете заявление, осуществляете перевод задат, суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении. И в установленное время принимаете участие в торгах по данному лоту. Какие есть плюсы у данного способа приобретения земли государственной в личную собственность? Первое, это вы можете в течение буквально полдня прокачать все предложения, которые на текущий момент опубликованы на сайте торги.gov. Второй плюс состоит в том, что иногда земельный участок можно купить по начальной цене. Это бывает в том случае, когда вы являетесь единственным участникам, который подал заявку для участия в аукционе. Если у вас такая ситуация, вы единственный участник, то, соответственно, вы приобретаете данный земельный участок, который выбрали по начальной цене, то есть повышение цены не происходит. Какие минусы у данного способа? Ну, во-первых, минус состоит в том, что на данном сайте, нужно сказать, достаточно скудный, объем земельных участков, которые предлагаются, в частности, для продажи. Это связано с тем, что в первую очередь чиновники наши не сильно расторопно работают в плане организации проведения аукционов. Вторая причина состоит в том, что Многие аукционы, вернее, извещения о проведении аукциона публикуются не на сайте торги.gov.ru, а на официальных сайтах самих администраций. То есть, многие администрации именно делают таким образом. Поэтому, если вы ищете землю в каком-то конкретном районе, либо населенном пункте, то помимо данного сайта торги.gov.ru, необходимо мониторить также сайты муниципальных образований, на территории которых вы собираетесь приобрести, планируете приобрести земельный участок. На этом все. Вопросы задавайте в комментариях. Оценивайте данное видео. Увидимся. в следующем